Всем привет, на связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. S&P пока еще внизу, но он уже уверенно преодолел сотую линию и, в принципе, на ней обосновался, что дает нам такие радужные настроения. Должно быть вроде как уже начаться новогодние ралли, и оно, можно сказать, скорее всего, начинается, потому что S&P не падает вниз. И это ну, хорошая новость, потому как новостей для того, чтобы он падал, достаточно много. И э, этот энергетический кризис, хотя э, если мы посмотрим на отрасли, то Увидим, что XLE, энергетический сектор, он растет. Растет день, растет неделю, растет месяц, даже три месяца, и что там говорить, полгода, год. Угольная сфера, угольная часть этого сектора, можно так сказать, растет очень активно, ну, потому что зеленая энергетика не дала того толчка, который ожидали в Европе, в Америке, и, ну, в общем, больше, наверное, в Европе. Там с энергетикой происходит такой коллапс что ли вот и из э, э, сфер это у и gas ну то есть э, нефть и газ растет э, большими темпами вот ну и если рассмотреть предмет на эту сферу э, опять же Использовал табличку для фундаментального анализа. Если вам она необходима для подбора акций в портфель, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Так вот, пять компаний, которые в принципе готовы расти и на них можно неплохо заработать в ближайшее время. Кстати, эти компании торгуются и у российских брокеров, и если присмотреться, то по графику все они находятся в таком, что ли, в прыжке или готовности к прыжку, то есть преодолеть уровень и идти выше. Так вот у Шеврона, ну он только подходит к уровню. Йог этот уровень преодолел и обосновался. Уильямс тоже преодолел уровень. Uh, так, Exxon подходит только к уровню, и HES, HES тоже подходит к уровню. И если рассматривать из этих компаний, то в принципе uh, Williams и ИОК преодолели уровень, что в принципе подтверждается и показателями. Ну, ИОК с долгами все отлично, а вот валовая маржа этих двух компаний серьезно отличается от остальных трех компаний. Также я бы обратил внимание еще на прибыльность, то есть это эффективность продаж, она очень высокая. И если опять же к этим двум компаниям подойти, то перекуплены слишком Williams. Видим, что здесь 139 PEA61 а у ЕОК. И надо сказать, что по прибыли, по прибыли за прошлый год прибыль была только у компании Williams. Вот. Что дает нам.. Ну, еще один плюсик для того, чтобы зайти либо в эту, либо в эту компанию. Вот. И напомню, что если весь сектор прет, а сколько он будет еще двигаться вперед, пока неизвестно, но информации и вот такие вот кризисные моменты в Европе еще только разворачиваются, ну и от этого можно предположить, что все-таки движение будет. И зайти можно с трейл-стопом, скажем, поставить там 5% или ну, 3% даже можно поставить, ну и соответственно забрать свою прибыль на этом. Так что Берите себе в лист наблюдения и получайте прибыль.